Друзья, всем привет, с вами Геннадий Стоин, канал Добрый Гена. Прошло три дня, можно видеть, что за моей спиной разбирает опалубку. Но тут много умений не надо. И Также приехали ребята с нивелиром, чтобы отбить и проверить точность фундамента. Вот на это я хочу обратить особое внимание. Ну и также давайте посмотрим, как сейчас опалубку снимут, вообще как, как выглядит фундамент внутри. Угу. Так Алексей, ну что у нас получилось? Покажи. Получается, в принципе, предел двух сантиметров, да? Да, вот это самая высокая, высокая 135,5, да? Парень. Вот это самая низкая точка. 137,5, 137 а все остальные, в принципе, 137-136. Предел сантиметров. При... Ну, предел двух, если крайний, да? Если мы берем самый большой, ну, самый маленький большой. Вот, вот этот предел ну, двух. Ну, это в предел в пределах норм, отлично. палубку сняли теперь я хочу показать как залит фундамент внутри и еще одну вещь показать такую как вот эта пленка те кто видели первое видео о фундаменте что она целиком заматывалась и она осталась что положительно чтобы влага дольше не входила пусть она пока накрыта будет давайте теперь вот так вот отогнем вот. Ну, думаю видно невооруженным взглядом даже вот так вот отсюда, вот вижу, вот что все ровно, в принципе никаких таких раковин нету, какие-то единичные, то есть воздуха нигде нету, все это провибрировали, и он еще теплый, следовательно, реакция еще идет, пусть он настаивает. Вот. Ну что, можно сказать, что фундамент принят, акт приема подписан. Душа успокоилась. Будем надеяться, что он будет стоять. Кстати, щиты все оставляю. Потому что думаю, еще будет один фундамент заливаться на будущий год. Так что, что тратится на материал. Ну и что хочу сказать еще. Сейчас у меня есть 25 дней. Вообще, 28 дней должен устояться фундамент. Три дня, как его залили, вот сейчас сняли опалку следовательно, остается порядка 25 дней можно позже есть время чтобы закупить все материалы пеноблоки арматуру клей двутавровые балки там для крыши что-то уже подкупить в общем закупить так чтобы ну инструмент ряд инструмента чтобы потом уже делать делать и делать и не отвлекаться там на какие-то разъезды и так далее в общем остаемся на связи как только все это закуплю выложу видео и покажу непосредственно все, все свои материалы, из которых будут строить дом. Всем пока!